Всем привет, вы на канале как заработать в интернете В этом видео я вам хочу показать Два fast проекта Один уже работает 7 дней Второй вот работает Получается второй день Называется вот этот fast free fish. Здесь каждый день вы будете заходить И получать здесь ежедневный бонус Вот я вот второй день подряд зашел И получил здесь Бонус, здесь вот расписано 3 дня подряд 0,2 TRX 7 дней подряд 0,3 TRX 15 дней подряд 1 TRX 30 дней подряд 2 TRX И в этом видео мы будем проверять на платежеспособность данный FAST. Кто не видел вот этот видеообзор, посмотрите его Также ссылка будет в описании Вы перейдете на сайт, там будет ссылка для регистрации и видео обзор на этот FAST проект Здесь нам при регистрации дают 100, точнее, дают нам 20 TRX, чтобы нам приобрести VIP-статус, допустим, самый первый нам нужно будет потратить еще 130 TRX, и VIP номер один стоит вот 150 TRX, VIP номер 2 вот, тысячу стоит, VIP 3 2500, ну и так далее. Давайте сейчас сделаем здесь задание, Нажимаем вот на главную. Выбираем здесь VIP. И нужно выполнить два задания. Нажимаем вот Open The Link, далее Submit. Здесь так само Open The link, И нажимаем кнопочку Submit. Итак, мы выполнили два задания. На моем счету видим вот 8 и 1 TRX. Нажимаю кнопочку вывести здесь вбиваем 8.1 здесь кошелечек свой и пароль для вывода денег и нажимаем submit так все успешно вот мое пополнение 130 trx а вот мои выводы средств уже третий день я здесь работаю это что касается этого фаст проекта давайте сейчас посмотрим выплату открываем вот Tronlink TRX и вот она выплата плюс 8 TRX у меня на балансе данный фаст проект он платит ну, я думаю он поработает месяц точно поработает так как здесь активно реклама идет на youtube и здесь не такой уж большой процент чтобы его так быстро закрыть итак переходим к следующему фаст проекту здесь так само ежедневно заходим нажимаем вот получить бонус и получаем бонус здесь правда вот не пишется сколько какая-то опечатка ну да ладно в этом фаст-проекте та же самая система, мы покупаем VIP-статусы. Вот первый VIP он стоит, получается, 20 долларов и 10 нам дают при регистрации. То есть нам надо на 10 долларов здесь пополниться. Ну, данный фаст работает уже, получается, 8 день сегодня. Вот 7 дней он уже проработал, сегодня уже он восьмой день работает. Сколько он еще проработает, знает только администрация здесь также заходим выполняем VIP. Так, да я не туда зашел или что заходим вот VIP. итак друзья я не знаю что с вторым фастом но я вам сейчас покажу здесь историю попробую здесь вывести 2 доллара я еле еле выполнил здесь задание я даже ссылку на него оставлять не буду так как э, лучше если вы захотите проинвестировать инвестируйте в первый фаст проект там вы точно заработаете, потому что здесь что-то непонятное. Возможно, сервер обновляют, возможно, уже скоро скам будет. Но он так долго грузится. Здесь глючит, все грузится. Вот видите, я нажал кнопочку ⁇ Сайдмет ⁇ Вывести вот эти 2 доллара, а оно мне вот показывает в обработке. Глючит сайт. Так само мне пришлось заново добавить здесь кошелек. Я вот добавил... Ну, сейчас посмотрим, заплатят он, либо же не заплатят. Возможно, здесь обновляют сервер, базу обновляют, и он станет еще мощнее, и будет еще работать, работать и радовать нас вот такими выплатами. В общем, друзья, смотрите, сайт глючит, просто нереально, как, я не могу понять, в чем, в чем причина. но каким-то образом мне удалось вот вывести 2 доллара, видим, вот. Недавний вывод средств. Вот сегодня 2 доллара у меня на счету. Здесь все глючит, видите. Я ничего здесь делать не могу. Показывают баланс. Вот э, здесь получается 16. То есть 8 дней он работает. Возможно обновляется здесь база какая-то. Сервер обновляют. Ну я не знаю в чем причина. И я не рекомендую с инвестировать. Я даже ссылку оставлять на этот... Э, Фаст не буду, все мои выплаты вы можете посмотреть в телеграме, я публиковал. также люди, которые со мной заходили, они также радовались, что данный фаст он платит. Еще раз вам повторюсь, в такие фаст проекты нужно заходить с самого старта, и вот я вам рекомендую зайти вот сюда, заходить сюда ежедневно, здесь TRX, здесь вот 150 VIP стоят. 1000 вип стоит, 2500 вип стоит вот Первые три тарифа я вот рассматриваю И каждый день здесь можно получать Либо же 8 TRX, либо же 56 Либо же 160 TRX Вот такие друзья новости Будет что-то новое Я обязательно вам сообщу Подписывайтесь на мой телеграм Подписывайтесь на YouTube. Всем вам желаю хорошего дня И всем пока